Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Мукивара, и сегодня я буду открывать Бравл пас у моего подписчика, вот, и перед началом я бы хотел бы э, забрать последний уровень, квестик, выполнить в последнем рубеже, чтобы нам дали очки, жетончики, и мы полетели открывать, вот, ну а перед началом я бы хотел тебя попросить подставить лайкосик и подписаться на канал. В общем, мы здесь, конечно же, будем защищать нашего робота, я не знаю, где мои тиммейты, просто ходят, собирают монетки. Ну что ждать двести четыреста кубков. Напишите, кстати говоря, как у вас дела, что у вас новенького в комментариях? Может быть, реально что-то произошло? I'm Вот и все, ребятки. Мы прошли первый уровень обычный. И залетают нам жетончики на последний 70 уровень. Сейчас будем открывать. Итак, дорогие друзья, 56 наград. Мой подписчик немножко подсобирал до да у меня наград. Ну там монетки, и сразу выпадает нам гаджет на гавса. Круто. Пособрал там монетки, гемы. Вот. Ну, это его решение. Я здесь ничего. Я просто сундучки здесь открываю. Конечно, было бы здорово еще и сверху открыть, но гемов не хватает. Поэтому будем открывать только нижнюю часть. Итак, первый мегаящик. Что ж ты нам ждашь? А, ну, понятно. Обычно, если 7 предметов, то ничего не выпадает. Надо 8. Потому что там и с герсами, и с монетами для герсов. Получается, что 7 это не, это не новый боец, не новый какой-нибудь предмет. Так, 20 уровень. Открываем мегаящик. И нам что-то выпадает. Офигеть, это газ. Ребята, это нормальная, кстати, тема. Шестой сверхредкий боец. Новый. Супер. Ну, хотелось бы, конечно же, либо мифическую, либо легендарочку какую-нибудь. Так, ну, наверное, очки силы я трогать не буду, потому что он сам решит, куда я тратить их. Так, у нас уже 30 уровень, и что же нам даст нигде А, 7 предметов. Ясненько. Так, 40 уровень, а, 6 предметов, вообще что-то мало сыпет. Еще один мегаящик, 7 предметов. Еще раз не повезло, елки-палки, что происходит. Тоже семь предметов. столько мега ящиков открыли и все равно не падает. О, звездная сила, надарила. Нормально. 6 предметов, еще лучше. У, а это гаджет францоза, ну понятненько. Что гаджетов и пассивок много выпадает. Только один газ выпал. 60 уровень и 9 предметов. Два горящих. Первый гаджет на стул. А второй гаджет на гавса. елки палки такой экшен. Просто 9 предметов и два гаджета. Такой облом. Невезуха. Так, давайте скриншотик сделаем. Еще что-нибудь выпадет предметов? ЧО! Отис! Хроматический, 13 из 14! Офигеть! Это нам повезло, конечно. Отс сейчас в последнее время импово, поэтому. Здесь подписчик. О, 8 предметов. Неужели что-то еще упадет? Опять гаджет. Одни гаджеты. Ну ладно. Надеюсь, подписчик будет доволен, и у нас стикер пак дает на пайпер я в шоке причем на пайпер дает эпическую которая прям самая крутая да это с вот этими звездочками обалдеть ну в общем ребятки всем спасибо за просмотр всем удачи, всем пока